привет друзья сегодня у нас с вами очередная бизнес история а сегодня я вам расскажу о нашем первом клиенте на хостинг гигабайтный беспредел о котором я рассказывал вам в прошлом видео ну как я уже говорил в прошлом видео мы сделали достаточно хороший шаг что затеяли этот хостинг и у нас в принципе была определенная база откуда мы могли получить клиентов но Клиенты особо не сыпались к нам, и поначалу было вообще все тяжело, то есть клиентов не было. Поэтому мы стали их активно искать. И вот однажды я встретился со своим знакомым Алексеем, Москвичем, который работал, наверное, не знаю, сейчас работает или нет, работал в одном московском ГУПе, и он был, ну, где-то очень близко к руководству. И мы просто как-то с ним встретились, в кафешке, помнится. И я рассказал там о своих делах и то, что вот мы затеяли такой хостинг. И у него возникло предложение. Предложение такого рода. Значит, что их губ нуждается, в принципе, в сайте, и он... Готов продвинуть нас, как вот исполнителей, а, как хостеров для их сайта. Если мы сделаем этот сайт, и будем сопровождать. Но а, он сказал, что ну, тогда это было достаточно распространено, я думаю, и сейчас. Что там греха таить. Он сказал так, что давайте сделаем, ребята, так. Я вам этот а, проект а, в общем, предоставлю возможность да, то есть заняться этим проектом. А э, вы, давайте поступим так, определите сумму какую-то и будете делать мне откат. То есть я вам буду платить две суммы. Первую сумму, которую вы хотите, а вторую сумму вы мне будете вводить наличкой. Ну, деваться было некуда. В общем-то, первый клиент, спорить я не стал, хотя мне не очень понравилась эта идея, я на это согласился, и мы с ним, собственно, ударили по рукам, и решили подписать договор. Ну, так как у нас не было юрлица, то для начала мы должны были его создать. Вот как раз этот случай нас сподвинул на создание ООО «Общество с ограниченной ответственностью». И, ну, я сейчас расскажу достаточно кратко об этом. Более расширенную версию создания ООО я представлю в следующем видео. А, ну, здесь как? Ну, пошли мы, соответственно, в компанию, которая предоставляла услуги по регистрации, быстренько придумали название, я придумал название, зарегистрировали, Естественно, здесь вопрос возник в печати. Печать, у нас же как можно печать сделать обычную? Можно сделать реестровую, то есть зарегистрировать в реестре печати. Так как мы заключали договор с государственной компанией, с ГУПом города Москвы, то мы, естественно, должны были сделать реестровую печать. Ну, это заняло у нас там где-то недели две, и после... Мы составили договор, в котором была какая-то сумма, там порядка 20 тысяч в начале месяца и 20 тысяч в середине месяца. И потом этот договор, вот с этим, этот Алексей, он его продвинул, и договор был подписан. Ну, конечно, мы с другом были рады этому первому клиенту, первому договору, но... Первая проблема, которая возникла у нас, да, то есть как мы будем а, выводить, а, соответственно, Алексею деньги наличь, наличкой, то есть где мы будем брать наличку, а, потому что, ну, естественно, такую маленькую сумму а, ни одна, там, черная компания не выведет, да, по выводу денег, а, соответственно, мы могли взять только под зарплату, и поэтому у нас сразу возникла первая проблема с зарплатной налоги. То есть, Алексей, ты хотел э, вот полностью эту сумму получить на руки. Ну что ж, подумали, подумали и решили, что будем делать именно так. То есть вводить под зарплату, а зарплатные налоги вычитать из, э, соответственно, той суммы, из первой суммы. Э, и мы ну, думали, что будет все. Так как вот договорились, да, то есть вначале идет оплата нам, а потом оплата Алексею. Но, к сожалению, в жизни происходит все немножко не так. Но в жизни все бывает не так, как на бумаге, и мы с этим столкнулись. Прежде всего, прежде всего мы ждали, что нам перечислят деньги. Ну, как обычно, там, в течение пяти дней после того, как мы выставили счет и предоставили акты, да, но эти деньги нам не выплачивали. Прошло две недели, денег мы этих не получили, я стал а, звонить Алексею, стал спрашивать, что в чем дело. Алексей стал говорить, что нормально, это процесс идет, сейчас бухгалтерия это все сделает. Прошло еще, прошла еще неделя, денег не было. А я начал уже с Алексеем ну, ему звонить и говорить: Ну, мы же как бы договорились, да, то есть у нас тоже свои планы, как бы на эти деньги, там и все. Да, он стал разговаривать с бухгалтерией. И в бухгалтерии, ну, видимо, там что-то подвинулось, да, и деньги наконец-то пришли. Слава Богу, получили мы эти денежки. Но это пришлось уже на конец месяца следующий месяц мы опять выставили счета опять выставили акты и стали ждать денег деньги пришли побыстрее побыстрее и ну мы как бы рассчитывали как то есть э, первая часть нам вторая часть алексей да и мы решили что да эти деньги как бы наши да и какое же было удивление что э, позвонил алексей и попросил его долю я ему сказал алексей а ты понимаешь то что ну как бы мы договорились да то что в начале месяца да это сумма наша а во второй половине месяца будет сумма твоя он сказал, я ничего не знаю, когда мы договаривались, что первый раз получаете вы, второй раз получаю я. Ну, мы, конечно, немножко поспорили с ним, да, но он а, не понимал или не хотел понимать наши проблемы. Вот. Нам пришлось, собственно говоря, эту сумму вывести ему. Естественно, никакой другой суммы до конца месяца мы не дождались. И следующую сумму себе мы получили только через месяц. Соответственно, да, в, это, в этот промежуток мы искали других клиентов, но я не смог при этом уйти с своей основной работы, потому что ну, на, так, на такую сумму как бы, жить невозможно, особенно в Москве. И наши планы как бы, немножко не, не, не соответствовали тому, что вот стало происходить. Ну, так мы и продолжали работать. То есть, караван стал двигаться дальше, мы стали искать других клиентов. И мы нашли, там, два или три клиента, там, какие-то там тысячи или две они платили за хостинг в месяц. Но это все были копейки. Естественно, это не то, на что мы рассчитывали. И со временем, то есть, буквально там через полгода спустя, мы с Алексеем прекратили сотрудничество, взаимодействие, расторгли договор. Потому что задержки стали большие, стали ну, чуть ли не ругаться, чтобы получить деньги. Тем более, что он просил всегда свою долю. И нам это доставалось гораздо меньше, чем ну, мы платили зарплатные налоги из своей части. То есть, здесь вот, такой вот такая вот история нехорошая получилась с этим. Какой можно сделать вывод? Дело в том, что мы были совсем зеленые, нам никто не сказал, что работать с госкомпаниями очень трудно и порой не очень выгодно. И сейчас я скажу после прошествия, вот сколько мы работали с госкомпаниями потом, на первых порах не стоит заключать договора с госкомпаниями, потому что у них идет свой ритм работы он Это не коммерческие компании, где там все бегают, где там нужно все быстро. И госкомпании, они еще очень спросливые. То есть они мало того, что мало хотят платить, а хотят, чтобы у них делали все достаточно быстро, хорошо, но сами при этом они не готовы быстро платить. И зато они очень-очень много требуют. То есть они могут действительно там... Затеять разборку, там, поместить в какой-нибудь реестр недобросовестных, если что, если вы там им не понравитесь. Но если у вас, конечно, есть там какой-то свой протеже где-то, да, если он это все регулирует, да, ну, может быть, в таком случае поработать можно, но не на начальном этапе. Я думаю, что в нужно искать настоящих клиентов, не каких-то там по договору там между собой, да, а именно клиентов с рынка, то есть именно искать, проводить маркетинговые исследования, проводить, делать какую-то рекламу и таким образом привлекать клиентов. Ну, на этом эту бизнес-историю буду заканчивать. Подписывайтесь, кто не подписался, ставьте лайки. И всем пока, до новых встреч!